Здравствуйте, Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Носова Мария, врач пародонтолог сегодняшний лектор. Я представляю определенные методики сегодня для докторов, своих коллег. Расскажите, пожалуйста, о своих впечатлениях от мероприятия. Все ли вам понравилось? Огромная благодарность организаторам, нам все очень понравилось. И мне, в частности, и моему коллеге-лектору. Очень небольшой объем, я вот уже очень переживаю за своих коллег, которые вынесли, они все вот это вот сегодня до конца. Ну, да, очень большой информативный конгресс у них получился, но очень интересный опыт клинический и лекторский. Что бы вы хотели пожелать своим коллегам? Удачи, успехов и того, кто это начинание в добрый путь, и того, кто продолжает свою стезию, пожелать удачи, хороших пациентов благодарных, и успехов в жизни, здоровья. Всех с наступающими праздниками. Большое спасибо за ваши ответы. Хорошего вечера. Спасибо. Если там я говорю, с одного сейчас то другого.